Тут вот аниме пошло. Фигурки, конечно, фигурки. Ну, что, многие в комиссионке отдают фигурки. Кто-то просто так отдает по-бесплатно. То есть, ну, фигурок здесь до если, если вам интересно, сами приходите, глядите, что там есть. Цены тоже разные от 300 до там 4000 иен. Вот такие вот сисястые девчата. Под 4000 иен примерно вот это вообще 1200 с пулеметом 2000 там полторы тысячи ну, недорого в принципе для коллекционеров вполне но тем более учитывая то что ты не купишь такие фигурки э, уже в обычном магазине бывает их не продают потому что они старые и редкие то вот здесь вообще как это называется рай для коллекционера. естественно карты ну трансформеры с этой стороны японский трансформеры карты тоже. Есть и редкие, есть и обычный. Сюда постоянно приходят эти самые ребята поиграть. Ну, как сказать, не поиграть, а пособирать карты редкие. Те, кто играет. Вот, пожалуйста, весь Я не помню, что это за игра, как она называется? Здесь есть, может, нет. Может, Magic, может, еще как-то я не знаю, что за игра, для какой игры, ну вот, пожалуйста, цены примерно вот по 300-500 йен. Здесь вот чем дальше, тем редче, редчайшие карты уже, всякие блестящие там подобное. Пожалуйста, дети собирают. Также здесь вот еще идут, вот, О, до сих пор фишки продают. Те, точнее, это не фишки, это биты, биты, да? Да-да, вот, видите? А это какие-то другие, это вот с обратной стороной, что-то фигня какая-то. У нас до этого были без каких-либо. Вот, пожалуйста, карты вообще с копом дешевые, продают по 30 йен. Можно себе там накупить всяких. Для любителей этих карточных игр очень даже прям классное место. И есть из чего выбрать всегда пойдем дальше еще посмотрим что еще есть. Вот такие наборчики есть всякие там интересные вот даже мотоцикл есть вот. трансформеры разные роботы там подобное. Вот модели поездов идет разные как привод есть фигурки для любителей вот всяких там динозавров там разные, разные фигурки здесь интересные под 500 по 1000 йен, по 300 йен в зависимости от того что вас интересует всякие танки самолеты феррариум модели машин недорого кстати такие модельки обычно очень дорого стоят что есть еще вот этот трансформеры optimus prime похож, да, но что-то другой немного разные модели фигуры там ну тоже такие вот трансформеры тоже вот в коробку, космический вот сзади этот самый. Так что у них есть там какой-то этот самый аниме с, вот с этим, с крейсером Ямато с космическим. Я не помню название. Ну вот, вот вот он нарисован, кстати. Space Battle Shift. 30 тысяч дороговато, конечно. Но моделька классная, конечно, красивая. Разные самолеты, блин, модели просто дофига. Даже МиГ-29 есть вот. вот. Танки, всякие вот Израильский танк мирка пожалуйста, тут Ягдтигр, Яг блин, со, со Второй мировой. Вот даже есть такой вот обычный Japan's Battleship Ямата, вот набор собирает. Он стоит уже в два раза дешевле, чем тот, 15 тысяч, очень даже выгодно, нормуль. Те, кто любит собирать модели, прям офигенные. Или вон за 5 тысяч можно взять там чем-нибудь поменьше. Естественно, в книге же Book of все-таки магазин. Он и начинал с продажи бэушных книг. Вот здесь, конечно, картриджи диски для этих для nintendo ну расширились до такой комиссионки уже крупной final fantasy тут всякие Tactics цена за 2 за тысячи вот эти я думаю вещи понравятся некоторым людям любителям old темы на на этих самых супер а, картриджи картриджа стоим за картридж то есть да ну, оригинально, естественно, короче, это не какая-то китайская г. Ну, естественно, он не новый, но все равно, блин, это дешево. Это очень дешево для... для как бы не уранить здесь. Сим Сити 2000, вот, пожалуйста. 250. А вот что-то подороже уже. Это называется... Блин, не видно, как называется. Бремо как-то. Марио что-то еще... Это вот уже на обычный Famicom Картр... картриджи. Тоже наборы, блин, дофига. До Этих Game Boy Advance или обычный Game Boy. Тоже дофига всего. PlayStation 3, PlayStation 2, наверное, тоже есть, да? Вот всякие Blu-ray, это всякие аниме, фильмы Blu-ray, пожалуйста. PlayStation 4 диски. Nintendo, да, Nintendo Famicom. Еще PlayStation 2. Нам недавно отдали PlayStation 2 на халяву. Ну да, восемь стоит. Для Nintendo DS эти картриджи. Wii U. Wii U, тоже картриджи. Switch сверху, снизу Wii U. А вот, кстати, Switch свеча здесь нет. Потому что я не наблюдаю здесь приставка Switch? Нету, да? Ну и всякие DVD с фильмами, пожалуйста, Джейпоп и всякие там. Еще только нет, блин. Покупай не хочу, я купал. Сиди с музыкой. Ну вот, в принципе, и все. Такой вот магазинчик мы немного посмотрели. Вот. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Ну, мы с вами увидимся в следующих видео. На связи.